Так, еще один аккаунт мы сейчас будем прокачивать. Первым делом мы скрутим все варбаксы в попытках выбить KillTech Sub 2000. И он нам упал на время. И еще упал на время. И вот последние 5 коробок, того 15 коробок. И нам упало 5 Грачевских, ну что... Что великолепно на данном, на данном аккаунте уже есть Брен Так и сейчас мы попробуем Что-то покрутить Вот я даже не знаю что лучше крутить Наверное я покручу GS потому что там падает Пистолет Вот может дропнется, может дропнется Максим 9 люкс. Ну и GS выкрутим Заодно о ничего себе Ничего себе, это чего? это 10 коробок Или, или, или сколько там Не, вроде не 10 Но gs упала, блин, великолепно Тогда все, нафиг Это Максим 9 а gs уже упала Так а -а -а Councill? Так, давайте коробку со Спас спешл покрутим Тут падает ножик Тредент Морена и Killteg мятежник, ну и сам главный приз спас. Вот. Покрутим нам до одного какого-нибудь доната. Ну, кроме ножика. Если ножик упадет, то мы покрутим что-нибудь еще. Вот, а так, либо киллтек, либо спас. И потом я, наверное, приостанавливаю вкручение этой коробки, скорее всего. Ну, по крайней мере, если что-то быстро упадет, так же, вот как GS9 мм. Пока ничего не падает. Крутим дальше. Ну, одна времяночка падает пока. М. О, я так и думал, что ножичек нас порадует. Отлично. полнож. нож. Теперь тут уже есть, соответственно, у нас брен, джеска и ножик. Нам еще нужен какой-то пистолетик. Hmm. И нужны донаты на Медика и на Авика. Собственно, на Медика вот хотел сказать, сейчас выбьем, и а мы выбили, блин. Так, и думал на самом деле, что спас, упадет на в Так, слушайте, везучий какой-то очень аккаунт получается. Эм... Еще полно у нас кредитов, мы уже имеем Брен, Нож, Спас и Джейску. Это вообще -то топ просто получается. Так, б -б -б -б -б, даже не знаю. Так, ну давайте на Авика, наверное, покрутим этот Энфилд. Хотя у меня есть желание вообще больше ничего не крутить, типа оставить просто кредиты. Ладно, покрутим на Но в любом случае нам нужен как минимум пистолет. Вот. Так что нужно, наверное, еще покрутить, я думаю, технайн. Потому что он дешевенький. И потому что может упасть золотой технайн, что происходит довольно часто. Как, впрочем, и с этим Энфилдом он тоже а, довольно часто падает золотой. Ну это судя по чисто моему личному опыту, вот, потому что, например, мосберг кастомный 590 э -э, ни разу не падал золотой, мне по крайней мере. А вот Энфилда всех золотых я, по-моему, две штуки выбил, если не ошибаюсь. Ну, что-то я так и думал, что он так быстро не дастся, как другие Доны. Ну, ничего. Я просто хочу потратить кредиты, чтобы получить коробки и кейс. Вот, что оттуда может дропнуться что-нибудь реально годное дела Блин, может нафиг это Энфилд вообще Может отступника лучше покрутить а хрен знает дропница там что-то или нет Давайте отступника реально покрутим а, Я думаю, ничего не дропница на максимум r 8 Но r 8 в принципе меня устроит потому что нужен пистолет на этот аккаунт Было бы еще с... О, да. Р-8. <хе -хе -хе> Нормально. Блин, реально везучий аккаунт. С 10 коробок Р-8 упал. Так, ну давайте тогда Энфилд покрутим. Точнее, не покрутим, а докрутим. И тут нас зас... засыпает просто картами черного рынка. Во флейс. Я сейчас заметил, что подарочных кейс, с подарочных кейсов э, за трату определенную сумму кредитов обычно падает какой-то говно. Я вообще не видел, чтобы там выхлоп упал или какой-то, ну, такой реально топовый прям хороший, качественный донат. В основном падает какая-то херота. Типа вот вам Пыль в глаза, там, может упасть Выхлоп, может упасть, там, допустим АМБ, там, да, АК-15 Но, блин, вам что то Не повезло, и вам упал АХ-308 блять. Обычно реалии вот такие Или еще какое-то Говно вообще неликвидное, там Марлин какой-нибудь, там, или Максимум какая-нибудь там АМ-17 Очень редко что-то такое Стоящее падает, особенно Актуальная. Так, ну Энфилд вообще что-то не хочет падать. Наверное, Вафлейс хочет мне дать золотую версию. Я бы не отказался, на самом деле. Честно. Так, ну, доны нападали что-то очень хорошо вначале. начале. А вот Энфилд э, вообще не хочет падать пока что. Мы тут уже больше сотки коробок открыли. Даже на, на больше уже 160 коробок, я думаю, где-то. А он все не падает и не падает, не падает, и не падает. А он не падает и не падает. А карты черного рынка падают и падают. Падают и падают. Будем надеяться, что главное с подарочных коробок что-то упадет. Именно не с этого кейса, потому что с него как бы там понятно, что скорее всего какая-то хуйня. А именно с подарочных коробок, потому что они-то неплохие. И донаты там неплохие. Еще одна кар... Уже 6 карт упало. И ни одного доната навсегда. Это дефолт для Warface, вообще абсолютно обычный. Так, идем дальше. <свы> <свы> Что у нас тут какие? А, супер супервипка предложила? Система. но она обычно предлагается за 23 ранг. Это предложение. Кстати, сколько там? 200 кредов. 200 кредов. О, на полмесяца на целых. Вообще, вообще, кстати, классно. Но это предлагается только на 23 ранге. А, карта упала и энфилд навсегда. Так, ну что ж, not bad. Уже not bad. Того мы имеем Брен r 8 Ножик Аутдорс, Спас, Special, Morena, JS9 мм и Энфилд. Так, давайте покрутим коробку Снежный шторм. Может, хотя бы какой-нибудь Макаров упадет. Собственно, наскрутим остальные кредиты на эту коробку. Она всего лишь по 20% на скидке, правда о не зря крутил. И еще с 10 коробок упал к Тар Спешл Тундра. Ништяк, ништяк. Так. Ну давайте отступника еще докрутим. Блин, очень везучий аккаунт. Только на Энфилд мы дохрена слили. Все остальное прям сыпется, пиздец. А если еще с подарочных коробок что-то упадет и из кейса какой-то нормальный донат, то это вообще будет прям море удовольствия для моих глаз. Ну уже тот пипец, тот окуп лютый уже появил, э, получился на этом аккаунте. Просто лютый. Так, еще девять коробок, по идее. Нам на ничего уже не пойдет. Warface нам дал все, что хотел. И вот такие дела. Так, ну что ж, сейчас мы покрутим э, еще эту подарочную коробку и прокрутим коробочки подарочные. Ну, собственно, крутим подарочные. С этого кейса упало самое говно. Как я и говорил, это... М-14 Crazy Horse Capital. То есть эта пушка вообще не мет, она как s 50 2013 года, по сути. Может, чуть лучше. Вот. Абсолютно бесполезная. Надеюсь, попоявитесь, не упадет, а заместо него упадет что-то другое. Табаканчик было бы вообще отлично. Или Рюгера. Вот, ну либо выхлоп. По-моему, коробки с выхлопами уже открыл, или нет? Что-то я запутался. Бинелька тоже было бы норм. Да, в принципе, все было бы норм, кроме попоявитесь, потому что есть уже Тавр-Ктар. EGS 9 миллиметров А видите, явно не лучше Этих двух Орудий Представительства класса Инженер Ну а вот Такая вот прокачечка получилась Клевая Аккаунт реально везучий Боже со доната упало Вообще тут С хуйни Коробок Вот с этих, с общих коробок, да, с несколькими донатами вообще очень быстро все падало. Именно вот какой-то один донат быстро упадал. Потом там, да, может как-то не крутилось, но вот один донат прям быстро падал. Вот, если вам зашло, то обязательно поставьте лайк, напишите любой комментарий и подпишитесь на канал. Всем пока!